Еще есть факт, что Христос умер и воскрес, и мы празднуем это. Сегодня этот день, и хочу поделиться. Мне пришла мысль вчера, я так размышляла, Ань, попробуй что-то сделать новое завтра, сегодня, то есть воскресенье. Вот некоторые из вас новенькие сегодня. Вы попробовали что-то сделать новое, я тоже. Вот вы пришли куда-то, и я тоже куда-то прошла. Я пошла в американскую церковь около моего дома. Там было слово «я хочу чуть-чуть передать», потому что оно переливается, и что произошло внутри меня. Там речь была. Было таких две девочки, сестры, и у них был брат. Трое было их. Они имели друга. Кто из вас имеет друга? Что вас останавливает делать дружбу с кем-то? Не знаю, вы можете задать этот вопрос, но вот эти две девчонки и брат, они подружились с Христом. И вот его Мария, там была Марфа и Лазарь. И Лазарь заболел. Лазарь о себе не дал знать Христу, что он заболел. А сестры, ну как нам свойственно, трубочку поднимаем быстренько, алло, алло, у меня проблема». Они послали друзей и сказали, скажите ему того, кого ты любишь. Я размышляла, какая фраза. Мы обычно, эй, я болен, истелить, дай мне какую-то таблеточку, у меня что-то болит, ну, давай побыстрее. А у них так нежненько, того, кого ты любишь. Ух ты, на каком уровне, какое уважение. Если кто из вас знает эту историю, Христос сразу не поторопился туда, он задержался еще вообще-то. Но мысль, что все-таки он пришел. И выбежала Марфа. Она его тоже любила. Как друга. Чистые отношения, все чисто, понятно. И говорит, Христос, если бы ты был. Я зачитаю дословно. Он сказал, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Ударение на мысль, если бы ты был. В церкви было сказано, а марфа говорит сегодня ты мне нужен а я сижу и думаю не, не сегодня а вчера если бы ты был вчера когда у меня была проблема я бы не была здесь сегодня знаете христос ее не укорил если вы имеете какие-то такие чувства христос где ты был вчера когда моя судьба разломилась, или когда кто-то что-то сделал себе Ужасно, и оно повлияло на мою жизнь. Где ты был? Христос сказал: Марфа, мне очень э, мне очень нравится отношение, и он говорит: Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек я на этом слове хочу. Он, он сказал, я есим в воскресенье. Марфа говорит, да, да, знаю, да, да, да все знают, что в будущем там где-то кто-то воскреснет, и мы воскреснем. Не, сегодня речь, сегодня нужен мне, а я думаю, не, вчера, вчера мне нужен был кто-то. Знаете, прошел момент, Христос приходит к гробу, и такая мысль да уже поздно, что ты у себя тратишь свое время. Кого ты позвала? Подруга, друг. Кого ты позвал? Христа. Ага, да, Христа. Когда Марфа обратно усомнилась, говорит, о, Христос, не, не, не, не, не надо, уже поздно, поздновато, уже все, не надо возвращать. Он обращается к ней и говорит, Марфа, не говорил ли я тебе сегодня Господь говорит. Я есмь воскресенье и жизнь тебе. С таким человеком познакомилась э, с таким человеком познакомилась. Я очень осторожно буду детали делиться, потому что ну, э, вы поймете, может быть, вы находитесь и вы думаете, у вас все хорошо. Вы находитесь в супружеских отношениях и думаете, что у вас все хорошо. Как никто не знает, что вот здесь происходит. Но вот такая парочка. Уехала жена на работу, а он решил покончить с собой. Детали я буду осторожно делиться, но мысль, что неудачно произошло, она... Увидала, что произошло посредством камеры, вызвала скорую помощь. Человека оперировали, и человек верну, вернут назад. Я не знаю, такое ощущение у ней, у него. Она в шоке, в полном шоке. Как я тебя так люблю. А он уже решил, я не хочу. И несмотря, что он не хочет, она провела его и будет проводить дальше. Оперировали, изуродованное лицо, шея, часть тела. Он не видал себя в зеркале, и он не представляет, что там трудно распределить, что, где. И когда я с ним разговаривала, я говорю, как тебе имя, как тебя зовут? Никакого ответа нету. Я задавала разные вопросы с мотивом, чтобы в человек какую-то сделал попытку. Я говорю, попытайся произнести слово: нету челюсти, нету рта, нету зубов, там, там ужас. Нету никакой попытки. Жена стыд и говорит: что ты не знаешь твое имя? Я говорю, попробуй, губов. Почти нету чуть-чуть с одной стороны. И через много попыток я говорю: тебя зовут Коля, и одним глазом он как бы: Нет, Саша, нет, Иоанн, да. Я говорю, скажи, Иан, но я на другом языке это говорила: нету попытки, скажи, Иоанн, нету попытки. Жена там возмутилась, что ты не знаешь, как сказать твое имя? Через какое-то время Иоанн, он попробовал какую-то попытку, и я захожу к нему, когда я его вижу, говорю, о, ты так хорошо выглядишь. Это, может быть, ирония звучит, и как бы неправда. Но от чистого сердца, я так говорила, человек был без сознания, и через короткое время пришел в сознание и начал пытаться, улыбаться, стараться что-то сказать. Христос говорит, «Я есим, воскресенье и жизнь». И вот когда побыла на собрании, я услышала это слово, и слово для Марфы. Марфа говорит, сегодня мне нужен, а я думаю, вчера. Где ты был вчера? Где ты был минуту назад? Может быть, думает эта жена. Может быть, вы находитесь в этом состоянии. Мне такая пелась песня, это американская песня, она мне чуть-чуть слова поменят, и я ее спою, а потом зачитаю оригинал. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face today. Because he lives, I can face all sorrow. Because he lives. I'm I слова примерно потому что он жив. Я могу смотреть на завтра. Я как бы могу жить потому что он жив, я могу жить сегодня, потому что он жив, я могу как бы бороться, сражаться, но там ссоро, это как бы такая беда, печаль, но на более в обширном пространстве, потому что он жив, я жива. Христос воскрес, братья и сестры, Христос воскрес, Христос воскрес! Сегодня Он говорит, я хочу воскреснуть в вашем сердце. Да будет эта надежда, она дается каждому человеку, который скажет и на основе Слова Божьего, я верю в Тебя. Аминь.